уважаемые жители Харьковской области, а также других регионов Украины, вблизи которых идут боевые действия. От наших защитников постоянно поступает информация, что их позиции часто сдают любители русского мира, которые находятся среди мирного населения. Как следствие, оккупанты начинают хаотично поливать снарядами как украинских военных, так и жилые дома. Убедительная просьба, Присматривайтесь к своему окружению. Если среди вас живут подозрительные личности с признаками любви к русскому миру, сообщайте в полицию, территориальную оборону и другие структуры. От этого зависит успех украинских защитников в борьбе против российских захватчиков и наше с вами будущее. Также убедительная просьба, если есть опасность наступления Путинской орды, лучше временно покинуть этот регион чтобы наши защитники смогли качественнее делать свою работу. Давайте побеждать русских нелюдей вместе!